Не хочу говно есть. Алло, бабушка нас тут говном кормит. Ч? Сейчас приеду. Сейчас повар срать будет. Right. Ага. Получи бабло говноготожищами. Ты в порядке? Да. Нам надо в компанию хорошая еда. Зачем? Это они готовят говно для школ. Ага. как тебе, говно. Сейчас твоя гитара тоже будет в говне. и приехали. Постала Ринском